Центр управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Курской области. Он включает в себя два мониторинговых центра и ситуационный центр для принятия оперативных решений. В первый мониторинговый центр поступает информация с искусственных спутников Земли о пожарах, наводнениях, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. Происходит анализ и обработка поступающих данных, разрабатываются сценарии по их ликвидации. На установленную видеостену из панели BenQ одновременно выводится несколько видеопотоков с разных источников. Профессиональные видеопанели позволяют операторам центра эффективно работать с графическими данными высокого разрешения, сравнивать их и анализировать. Распределение данных на коллективном рабочем столе и обработка информации происходит посредством видеосервера и специализированного программного обеспечения от российского производителя AV Production. Второй мониторинговый центр – стекается информация с наземных средств наблюдения. Здесь отображаются данные основных систем мониторинга, изображения с камер видеонаблюдения на дорогах, текущие статусы состояния коммунальных сетей, информация с опасных производств, климатические данные. Оперативные дежурные центра отслеживают развитие чрезвычайных ситуаций и готовят меры по их устранению. Основой комплекса установленных здесь современных аудиовизуальных систем также является видеостена на панелях NEC с простой и эффективной системой управления. Данный комплекс позволяет просто, быстро и оперативно выводить картинку для руководителей ведомств и структур региона, которые уже готовы при помощи этой информации принять какое-то решение по ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации. И поэтому да, данный комплекс, мне кажется, нужно внедрять во многие регионы России, где существуют такие же структурные подразделения, как у нас, для, ну, для той же цели, это основное, для э, ускорения принятия правительских решений для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуационный центр является сердцем всей системы. Сюда стекается обработанная информация с мониторинговых центров. Здесь принимаются оперативные решения. В центре уже была установлена система видеоконференц-связи, необходимая для общения с удаленными абонентами. Атонор произвел ее интеграцию с новым оборудованием.